10 советов, как преодолеть страх вождения. Перед тем, как пойти в автошколу, вам необходимо понять и осознать всю ответственность, которую вы возьмете на себя в тот момент, когда сядете за руль своего автомобиля. Вам необходимо действовать по следующему алгоритму: Выбрать автошколу, преподавателя, инструктора и автомобиль. Если у вас нет хороших рекомендаций в автошколе, желательно не из сети, а от друзей или знакомых, посетите их несколько. Посмотрите, как они работают, пообщайтесь с учениками, узнайте их мнение. И после этого сделайте свой выбор. Во время обучения задавайте больше вопросов. Не стесняйтесь. Преподаватель должен давать материал понятно, доступно и с примерами. Даже, казалось бы, на самый бестолковый вопрос преподаватель должен дать правильный и понятный ответ. Извините, а вы не подскажете, как пройти туда? Да, по прямой. По прямой, да? да. Спасибо. Не стесняйтесь, задавайте вопросы, потому как самый плохой вопрос – это не заданный. Хороший инструктор по вождению должен находиться рядом с вами постоянно в автомобиле и объяснять каждое действие и каждый маневр, начиная от дублирования каждого урока по ПДД и заканчивая разными способами вождения, которые он должен подобрать индивидуально под вас. Если вам по каким-либо причинам не нравится инструктор, вы вправе его поменять. Блин, да инструктор в больнице лежит после твоего первого занятия! После сдачи экзамена начинайте ездить самостоятельно. Садясь за руль, оставляйте все личные и домашние проблемы дома. Купите карту города или скачайте на мобильный телефон. Отметьте все нужные места, проложите для себя максимально удобный маршрут и запомните его. Учитывая разную сложность дорог, перекрестки, светофоры, разметка, вам, как новичку, будет гораздо проще ездить по уже заранее проложенному легкому маршруту. Попросите друга, чтобы он проехал с вами по этим маршрутам на своем автомобиле. Пусть он едет впереди, а вы будете двигаться позади него. Вы такого еще не видели, муляки. Если вам страшно, начните с того, что... Просто посидите в автомобиле. Прежде всего, это необходимо для того, чтобы вы поняли и ощутили, что это действительно ваш автомобиль. Подстройте под себя кресло, руль, зеркала. Посмотрите, где какие кнопочки, как включаются, за что отвечают. Не нужно спешить. Адаптируйтесь. Почувствуйте свой автомобиль раз-два-три. Для максимальной концентрации вы можете проговаривать все свои действия вслух. Перед тем как завести автомобиль, так и скажите. Ставлю левую ногу на специальную площадку, правой ногой выжимаю педаль тормоза и завожу автомобиль. Включаю указатель поворота, левый, правый, в зависимости от ситуации. Внимательно смотрю по зеркалам, не создаю я никакой помехи. Если дорога свободна, Перевожу селектор переключения передач в режим Drive, отпускаю ручник и начинаю движение. Нажимаю на педаль газа, добавляю скорость. Поворачиваю руль вправо, захожу в правый поворот. Хочу сбросить скорость, выжимаю педаль тормоза, плавно, не спеша. Подъезжаю к перекрестку, включаю правый указатель поворота, потому что хочу повернуть направо, смотрю в левую сторону, в правую, дорога свободна, начинаю поворот. Нажимаю на педаль газа, немножко ускоряюсь, едем не спеша, периодически посматриваем в зеркала. Сейчас я хочу развернуться. Включаю левый указатель поворота и начинаю разворот. Продолжаю движение, возвращаю руль в исходное положение и не спеша едем. Хочу немножко ускориться, для этого нажимаю на педаль газа и ускоряюсь. Периодически смотрю по зеркалам. Проверяю, нет ли сзади никакого транспорта, никому ли я не мешаю Впереди меня движется автомобиль навстречу Стараюсь держаться максимально правой стороны Спокойно едем, не спеша Не забываю смотреть по зеркалам В любой момент сзади могут оказаться другие машины или мотоциклисты все внимание на дорогу, никаких телефонов, никаких гаджетов, ничего меня не отвлекает. Мои руки находятся постоянно на рулевом колесе. Хочу повернуть направо на перекрестке, включая правый указатель поворота, смотрю по зеркалам, внимательно смотрю нет ли встречного движения. Начинаю поворот. Захожу в поворот и продолжаю движение. Не забываю смотреть по зеркалам. Хочу развернуться, включаю левый указатель поворота, прижимаюсь максимально к правой стороне и начинаю разворот. Развернуться полностью не получается. Включаю заднюю передачу, начинаю движение задним ходом. Смотрю на камеру заднего вида. Перевожу селектор переключения передач в режим Drive, поворачиваю руль и продолжаю движение. Сейчас я хочу остановиться, поэтому нажимаю плавно на педаль тормоза и плавно останавливаюсь. Хочу заглушить двигатель, поэтому перевожу селектор переключения передач в режим паркинг. Держу ногу на педали тормоза и глушу двигатель. Такие действия помогут вам сконцентрироваться на управлении автомобилем, и вы сможете преодолеть свой страх. Ladies, не просто заучите ПДД, а разберитесь в них и соблюдайте. Помните, что всегда есть страховка, которая многое может покрыть, но только в том случае, когда вы действовали по правилам. Начинайте ездить там, где вам никто не помешает. Это могут быть поля, загородные дороги, дачные участки или пустые парковки. Туда на вашем автомобиле может доехать кто-то из ваших знакомых, тот, кому вы доверяете. А уже непосредственно на месте вы сядете за руль своего автомобиля. И начнете тренироваться. Ни в коем случае не стоит сразу выезжать на живленную дорогу или трассу, как говорят некоторые советчики. На трассе высокие скорости, а правая сторона занята грузовиками. Если что-то пойдет не так, вы запаникуете и можете совершить роковую ошибку. Пупсик, да, привет. Да, все хорошо. Я... Я, правда немного машину поцарапал, но ничего серьезного, нет, нет, нет. Ты что, угораешь? Я вожу как профи. Находясь за рулем автомобиля, выключите все, что может вас отвлекать. Радио, телефон. Закройте окна. Сделайте так, чтобы вам было комфортно, и вы были сосредоточены только на управлении автомобилем. <реклама> <реклама> Учитывая тот факт, что в автошколе вас научили правильно управлять автомобилем, первое время ездите без бывалых советчиков и подсказчиков для того, чтобы спокойно закрепить пройденный материал. Если все-таки в одиночестве вам ездить страшно, возьмите с собой друга или подружку. Главное, чтобы они не отвлекали вас ненужными советами, потому как в этот момент вам необходимо только их присутствие и моральная поддержка. Не стоит бояться пробок, ведь это ваш самый лучший учитель. Именно в пробках вы сразу начинаете понимать и рассчитывать дистанцию между автомобилями, как правильно тормозить, правильно трогаться с места и не заглохнуть, если вы на механике. Самое главное, не отвлекайтесь на сигналы сзади, критику сбоку и придерживайтесь правил 3D. Дай дураку дорогу. Страх это всего лишь чувство самосохранения. Не думайте о том, что о вас скажут другие. Чужое мнение оставьте чужим. Все начинали с нуля и, скорее всего, совершали точно такие же ошибки. Девочкам лучше начинать учиться на автоматической коробке передач, поскольку не нужно думать о сцеплении, о переключении передач, а лучше думать о том, как правильно проехать перекресток и в какой момент Нужно включить указатель поворот Освобожно Страх – дело индивидуальное Кому-то помогут курсы контраварийного вождения, а кому-то психолог Вы должны знать, что существует две категории людей Первая, которым дано водить автомобиль И вторая, которым не дано, как бы они ни старались Поэтому ответьте себе честно Если вам настолько страшно, может быть не стоит себя насиловать? Нет, плохо, меня ты жнит ведь автомобиль – это не просто машинка покататься или для понтов. Автомобиль – это транспортное средство повышенной опасности. В первом случае вы будете ездить самостоятельно, и все будет зависеть только от вас. Во втором случае вы можете нанять водителя или же воспользоваться услугами такси. Помните, опыт приходит не с годами, а с накатанными километрами. Подписывайтесь на наш канал, ведь уже в следующей серии вы узнаете о правилах поведения пассажира на переднем сиденье.